Здравствуйте! Вот и настало нам пора наконец поговорить о философии Спинозы. Спиноза это голландский мыслитель 17 века, один из важнейших представителей мировой философской мысли. Но для материалистов и особенно для марксистов интерес к его идеям, к его творчеству представляется не только антикварным. Свидетельствует чему то, что очень многие марксисты на протяжении 20-го, 20, даже 21 века не перестают обращаться за идеями к творчеству. Это, казалось бы, довольно уже древнего мыслителя. Это причем касается как советской философии, так и западного марксизма. Причем в советской философии к спинозе многочисленные разы обращались... Представители, конечно, официальной советской ортодоксии, но и те, кто находились в конфликте с этой ортодоксией, вроде Эвальда Васильевича Ильенкова, тоже заявляли о себе как спиназистах. То же самое касается и западного марксизма, где самые различные представители всего спектра левых идей все снова и снова обращаются к трудам этого давно уже почившего мыслителя. Ну и поэтому стоило бы в этом всем разобраться. И да, спиноза это важно, спиноза это нужно, но спиноза это еще и довольно сложно. Это, как любая классическая философская система, сложная философская система. Ну и вот, чтобы как-то помочь зрителям в ней разобраться или хоть дать хоть какое-то приблизительное представление каких-то ключевых идей спинозы, я и записываю данный ролик. Ну и для начала следует сказать, что спиноза это 17 век. 17 век это эпоха становления капиталистической экономики. Это период, когда еще только вышедшая на арену истории молодая, бодрая, еще революционная буржуазия сражается с отжившим свое феодализмом. И, соответственно, идеологи этой самой новой рожденной буржуазии, которая в тот момент является прогрессивным классом, она выдвигает, ее идеологи ополчились и провели грандиозную атаку на Устой феодальной идеологии и на острие этой атаки и был наш персонаж, наш герой Спиноза. При этом очень важно, что это Нидерланды, Голландия, Голландия 17 века это страна первая в истории буржуазной революции, это страна, где капитализм развивается наиболее бурно. Это центр капиталистической мир системы того времени. И в то же самое время, конечно же, это, период, это территория максимально свободных, максимально прогрессивных законодательств. Достаточно сказать, что очень многие мыслители того времени печатали свои книги в Амстердаме. Да, в Голландии уже тогда было можно многое такое, чего нельзя в других местах планеты. Так вот, чтобы понять примерно что же говорит нам Спиноза, вначале нужно, конечно, немножко поговорить о том контексте, в котором это говорит, о том историческом фоне, на котором развивается его мысль. И фон этот, этот контекст, задавался в первую очередь философией француза Рене Декарта. И Декарт очень важный мыслитель, один из людей, с которого начинается философия нового времени. Это мыслитель, своими идеями положивший, по сути, фундамент под стремительно развивавшееся в то время классическое механистическое знания, Но в то же самое время Декарт это идеалист. И его идеализм привел его к дуалистической позиции. Дуализм значит, что он признает одновременно существование двух самостоятельных начал. В данном случае души и тела. С точки зрения Декарта, все что существует делится на два типа вещей или сущностей. Это души и тела. Души он называет вещи мыслящие, а тела вещи протяженные. Вещи протяженные, значит вещи обладающие протяжением, то есть занимающие какое-то место в пространстве. То есть они имеют длину, ширину, высоту, они движутся с какой-то скоростью, обладают массой и подчинены всем законам классической механики. С точки зрения Декарта все физические... Вещи именно таковы, это вещи протяженные, а значит математическое из этого знания имеет полное право в точности описывать все их поведение. А вот вещи мыслящие или души такими свойствами не обладают, они не занимают какого-то места в пространстве, они не обладают массой, души бестелесны, а значит души не подчиняются законам классической механики, законам природы, души свободны точки зрения Декарта. Ну и, конечно же, Бессмертный и все остальное. Хоть Декарт был довольно-таки вольнодумцем, многие вещи говорил, отклоняющиеся от там привычных церковных вещей, тем не менее, основы христианской религии у него были соблюдены. Душа была бессмертна, был всемогущий бог, хоть и с некоторыми поправками и все такое. В то же самое время, внутри системы Декарта это создавало огромный парадокс, который был очевиден уже современникам. Ну вот, скажем, Захотел я поднять руку. И рука поднялась. Как это произошло? Ведь для Декарта, напомню, есть вещи мыслящие и вещи протяженные. Что я такое? Я есть тело и душа. Мое тело вещь протяженная. С точки зрения Декарта все тела это просто сложно устроенные машины. Да, нам может быть непонятно, как тот или иной винтик в этой машине работает, но это просто сложная машина. А душа, извините, это свободная сущность бестелесная, помещенная в эту машину богом. И вот здесь возникает проблема. Если душа бестелесна, то какие у нее рычаги воздействия на вполне себе телесное тело? Ведь мы помним классическую механику. Если шарик покатился, кто-то его толкнул, а душе нечем толкнуть шарик. То есть, что получается? Конечно, Декарт пытался выкрутиться, он пытался найти... В нашем мозгу какую-то особую железу, которая обеспечивает это взаимодействие души и тела. Даже современников это уже не убедило. Это стало в качестве проблемы. Кстати, на полях замечу, что эта проблема декартовская, да, по сути, к чему сводится? Как машина может мыслить? И не случайно, что с появлением проблемы сильного искусственного интеллекта сегодня... Снова и снова начинают вспоминать Декарта и его, вот эту вот проблему. Кстати, эта проблематика, да, мыслящей машины, она проникла и в научную фантастику. Особенно в жанр, жанр киберпанка. Причем тут не, даже, не особо они таятся. Вспомните Бегущего по лезвию, да? Как зовут персонажа Харриснофорда? А зовут его Декарт, Потому что он решает декартовскую проблему. Проблему мыслящей машины. Но вернемся к нашему разговору. Итак, вот эта проблема, она задает тот контекст, в котором появляется Спиноза. И Спиноза рождается в Амстердаме в 1632 году. Рождается он в еврейской семье. Семье, бежавшей от религиозных преследований из Португалии. Кстати, в большинстве учебников вы найдете упоминание, что настоящим именем Спинозы было Барух. Так вот, это не совсем правда. Барух его было религиозным именем, которому дали в религиозной общине. Но в реальности, будучи португальцем, по сути, к нему все обращались в детстве португальским именем Бента. В любом случае, в более возраст... взрослом возрасте он сменил это имя на латинское «бенедикт». Как он сегодня известен? «Бенедикт Спиноза». И вот, э, надо понимать, что еврейская община Нидерландов, она, конечно, пользовалась огромными правами по сравнению с еврейскими общинами других мест. Но были определенные ограничения. И самое главное, они должны были, что называется, мутить воду. То есть руководство общины следило, чтобы вот как бы какими-то эретическими мыслями никого не было мутили, чтобы ну как можно тише все было на самом-то деле. И мы не знаем, как точно в деталях произошел конфликт спинозы со своей общиной. Известно ли, что он состоялся, и известно, как он закончился. Дело в том, что. Те, кто отклонялись от ортолоксальных иудейских взглядов, в этой самой общине обычно изгоняли, отлучали от общины, но с возможностью вернуться обратно. Спинозу не просто изгнали без шанса вернуться обратно. Над ним произнесли самое страшное проклятие, которое когда-либо над кем-либо в этой общине вообще произносилось. Но надо сказать, что Спиноза к тому времени уже отошел от соответствующих умонастроений, и воспринял свое отлучение философски. Конечно, его пытались убить, что вынудило его убежать из Амстердама. Он большую часть жизни жил где-то более-менее в сельской местности, то там, то сям. И зарабатывал на жизнь таким ремеслом, как шлифовка линз для разного рода оптических приборов. Кстати, многие ученые того времени отмечали превосходное качество линз, изготовленных господином Спиносой. При этом надо, не надо думать, что он был каким-то таким отшельником. Он общался с очень многими представителями интеллектуальной элиты того времени и даже с ключевыми политиками той эпохи. При этом он понимал, что идеи, которые он вынашивает, они слишком радикальны для своей эпохи, что их публикация может для него плохо закончиться. И он пытался, перед тем, как их обуковать, сделать как бы смещить, что называется, почву, да. Призвать народ, что называется, к каком-то свободе вероисповедания, да, свободе совести. И с этой точки зрения он пишет свою работу, знаменитую, богословско-политический трактат, которая представляет собой, кстати, один из первых в истории образцов библейской критики, где он подходит к Библии не как к священному Слову Божьему, а как к обычному тексту, написанному обычными людьми. Как вы понимаете, эффект был прямо противоположный ожидаемому. Эта книга сразу же была запрещена, она мгновенно сделала Спинозу совершенно таким вот проклятым еретиком. И более того, еще через сто лет, когда выходила какая-нибудь страшная атеистическая книжка, почему-то начинали ходить слухи, что это на самом деле написал еще Спиноза. Так вот, получилось, что главную свою работу он так не увлекал при жизни. Умер он довольно рано, в 1677 году от чахотки, видимо вызванной вдыханием пыли во время шлифовки этих самых линз. Тут же, разумеется, пошли разговоры о том, что жуткий еретик скончался в страшных муках и на смертном одре признал свою неправоту и покаялся перед Господом. Конечно же, это была банальная ложь. Умер он тихо, спокойно и никаких своих идей отказываться не собирался. После его смерти его друзья и сторонники опубликовали его сочинение. И центральное место среди этих сочинений – Лежит, принадлежит такой работе, как этика. Или этика, доказанная в геометрическом порядке. Почему в геометрическом порядке? А дело в том, что этот текст представляет собой буквально нагромождение, аксиом, теорем, доказательств, схолий и королярев Вот если в молодости там, в школе доказывали теорему Пифагора, вот так написан текст Спинозы. Но именно таким геометрическим, строго доказательным методом он доказывает вещи, относящиеся к сути природы, законов, человека, души, морали и всего прочего. Да, этот текст очень сложен для усвоения, но давайте попытаемся максимально просто в нем разобраться. И как отмечает современный исследователь Спинозы, замечательный на самом деле Майкл Деларокко, в центре всего учения Спинозы лежит э, принцип достаточного основания. Принцип этот не называется так Спинозой. Такое слово даст ему чуть позже философ Лейбниц. Но по сути он в основе этой философии лежит. В чем смысл принципа достаточного основания? В том, что есть некое явление. Существует. То должно быть достаточное основание. Почему оно существует? Более того, должно быть достаточное основание, что вещь именно такая а не какая-то иная. У всего, иными словами, есть причина. И понять какую-то вещь, значит понять ее причину. И вот когда мы начинаем искать причины явлений, мы, разумеется, сталкиваемся с проблемой, известной как дилемма Мюнхгаузена философии. Дело в том, что если мы находим причину для явления, то тут же, это ведь причина тоже какое-то явление, а значит у него же будет некая причина. И вот так мы можем либо уходить в бесконечность, ищ ищать все более далекие причины, никогда нельзя последней, но тогда объяснения не будет. Либо мы найдем какую-то самую первую причину, которая не будет иметь иной причины. Вот этим путем, конечно же, идет Спиноза. Но чем будет эта первая причина? И ответ Спиноза довольно очевиден. Он будет, она будет причиной самого себя. То есть вот нечто, что является причиной самого себя, и может быть первой причиной, с которой вообще начинаются все причины. Но что же это за причина самого себя? Если мы подумаем о том, что является причиной самого себя, это значит нечто, что невозможно помыслить, не утверждая его существование. То есть вот некое вот начало, причина, с которого все начинается. В такой причине Спиноза дает название субстанция. Субстанция это латинский философский термин, означающий то, что существует само по себе и что мыслится через самого себя. И вот, смотрите, есть у нас субстанция. Но если это субстанция, которая ни от чего не зависит, не вызвана иной причиной, а вызвана только самой собой, а значит все остальное вызвано ею, то так как нет ничего, что могло бы ее ограничивать, она оказывается бесконечной причиной. Это, то есть, субстанция у нас бесконечная. Итак, у нас есть некая бесконечная субстанция, из которой все происходит. И в которой все находится, потому что ничего не может быть вне субстанции. И, конечно же, такой субстанции Спиноза дает традиционное философское наменование. Он говорит, субстанция, Бог или природа. Что это значит? А то, что Спиноза, да, называет свою субстанцию богом, но он тут же ставит знак равенства между богом и природой. Спиноза заявляет о своей философии как о пантеизме. В недавнем ролике от Джордана Бруна мы уже говорили о том, что пантеизм это некий мостик, в свое время очень важный между, по сути, религиозной верой и атеизмом. Но также мы говорили о том, что пантеизм Жордана Бруно был не до конца последовательным, был с определенными оговорками. Так вот, пантеизм спинозы это самая последовательная пантеистическая система в истории философской мысли. Она настолько последовательная, что долгое время вообще не использовали слово пантеизм. Говорили просто спинозизм. Именно в этом смысле, например, никто иной как Альберт Эйнштейн говорил, что его бог, это бог, природ, бог спинозы. Ты что? Природа. И вот чем же отличается вот этот вот бог природа спинозы от, скажем, традиционного, христианского, иудейского, какого угодно бога? И самое главное, этот бог, он ничего не делает по своему произволению. Он действует только исходя из своей собственной сущности, потому что это просто природа. Он есть вне мира, он не творец мира. В нем весь мир, потому что он есть природа. Ничего иного. И что важно, он не делает никаких предпочтений. Он не делает предпочтений между, что это вот этот один человек грешник, а этот праведный. Он не делает предпочтения, что это избранный народ, а это неизбранный. Он делает предпочтения даже между существами. Для него все происходит из его собственной природы. И люди, и камни, и звери. Нет никакой разницы. И в этом лежит отрицание Спинозой телеологии телеология это в свое время очень важная философская дисциплина учение о целях что такое телеология таким образом она берет начало из еще философии аристотеля древнегреческого философа который выделял особый вид конечных причин ну вот скажем есть стул его обычной действующей причиной что мы называем причиной вот является некий человек который этот стул сделал а конечная причина а для чего он его сделал? Для того, чтобы на нем можно было сидеть, например. И вот учение о целях, оно ранее распространялось в философии, да и после спинозы часто распространялось на все сферы бытия, в том числе не ненастворенную человеком природу. Ну, например, для чего птички крылышки? А чтобы летать. А для чего рыбе жабры? Ну, а чтобы дышать под водой. И даже такой философ, как Кант, который в свое время, сильно позже спинозы, уже даже обосновывал, как возникла наша Солнечная система, не будучи створена каким-то разумным создателем, даже он скатывался в эту телеологию, объясняя устройство живых существ целями, которыми их наградил некий разумный творец. Ничем подобному спинозовского Бога речи не идет. Спиноза сходу отрицает все представления о целях. И дает ему вполне психологическое объяснение. Он говорит, что люди, по своей природе ограничены, невежественны. Они видят, что определенные вещи для них полезны определенные вредны. Ну и чем заканчивается? А тем, что они начинают думать, что эти вещи и созданы, чтобы быть нам полезными или вредными. Да, вот специально. Бог создал коровку, чтобы нам было молочко, У нас было молочко. Но в действительности это просто. И объяснование, исходящее из человеческого невежества. Забавно, кстати, что младший современник Спинозы, э, философ немецкий Либниц, он построит свою всю философию на этой самой телеологии. Доказывал, причем у него там в крайней степени она перейдет. Скажем, он доказывал, что так как Бог создавал мир, когда? Он продумал все возможные логически противоречивые варианты и выбрал наилучший. Из этого его вывод, наш мир наилучший из всех возможных миров. Кстати, известный философ эпохи Просвещения и по совместительству писателей Тролль, Вольтер забавно вывел э, эту философскую концепцию Лебница в виде своего персонажа Панглоста. Там у него, знаете, происходит всякий кошмар, там бедствия войны, людей там на части разрезают, там детей убивают. И вот среди этого приходит мудрец и говорит, все к лучшему в этом лучшем из возможных миров. Вот такой взгляд до Спинозы неприемлем. Для Спинозы все, что есть, просто есть. Оно происходит из единой субстанции. Но никакой цели за этим не стоит. Итак, у нас есть некая субстанция. Но заметим, что этого мало, конечно. Нужно сказать, как она устроена, из чего она состоит. И здесь Спиноза вводит нам понятие атрибут. Атрибут это неотделимое свойство какой-то сущности. Свойство, через которое эта сущность познается. Ну вот возьмем квадрат. У квадрата атрибутами будет равенство сторон и прямоугольность. Если вы уберете из квадрата равенство сторон или прямоугольность, то квадрат перестанет быть квадратом. А если вы поймете, что такое равносторонность и прямоугольность, вы поймете заодно и что такое квадрат. Так вот, какими же атрибутами обладает Бог, то есть субстанция, то есть природа? И Спиноза дает вполне очевидный ответ. Смотрите, эта субстанция бесконечна, ее ничто не ограничивает, ничто не является ни словами, для нее. Внешние причины. Она причина самой себя. А раз она бесконечна, то сколько у нее атрибутов? Бесконечное количество все атрибуты. Ну хорошо. Что же так, из этого такого важного? А вот смотрите. Если субстанция имеет бесконечное количество атрибутов, то две субстанции быть не может. Эта позиция называется манизм. Допущение только одной единственной субстанции. Действительно, представим себе, что субстанции хотя бы две. Если бы субстанции было хотя бы две, то у нас эти бы субстанции чем-то отличались. То есть одна из них обладала бы, вторая субстанция обладала бы атрибутом, который не обладает первая. Но если первая обладает бесконечным количеством атрибутов, то вторая не может обладать атрибутами, отличными от первой. А значит, она невозможна. То есть с точки зрения субстанции, есть, с точки зрения спинозы, есть лишь одна. Единственная субстанция. И это очень важный тезис. Это тезис о единстве мира. единство той вселенной, в которой мы живем. Для Спинозы, да, наш мир необычайно богат всяким. Но это единственный мир. Никакого иного мира нет и быть не может. Это именно то, что позже разовьет Фридрих Энгельс в своем тезисе. Единство мира заключается в его материальности. Но субстанция имеет, конечно, бесконечное количество атрибутов. Но мы-то с вами конечные, мы ограниченные существа. И мы не способны познать все бесконечное количество атрибутов природы. Мы способны познать лишь два из этих атрибутов. Это мышление и протяжение. И вот здесь происходит самая важная вещь. Помните, Декарт говорил, есть вещи мыслящие, души, есть вещи протяженные, тела. Спиноза заявляет, мышление... И протяжение не две разные сущности, не две разные вещи. Мышление и протяжение два атрибута единой субстанции. Иными словами, мышление и протяжение это две стороны одной и той же действительности, два аспекта одной и той же вещи, а не две разные вещи. То есть, представляете, что говорит Спиноза? Душа и тело это не разные вещи. Душа и тело это одна и та же сущность рассмотрены с разных сторон. Ну вот представьте себе, присоединили вам в голове электроды, да, и ставят над вами бесчеловечные эксперименты. Вот лежите вы в сканере таком, и в это время вспоминаете, как провели лето. А доктор смотрит на монитор и видит, какие группы нейронов, да, какие кластеры нейронов у вас там в голове зажигаются. И вот, вы говорите, я сейчас вспоминаю, как я провел лето. А доктор смотрит на монитор и говорит, неправда, сейчас у вас зажигаются вот эти и вот эти группы нейронов. Вопрос. Кто из вас прав? Вы или доктор? Ответ. Оба правы, скажет вам Спиноза. Просто вы себя описали как вещь мыслящую, а он вас как вещь протяженную. И тем самым был найден Спинозой выход из декартовского дуализма. Для Спинозы душа и тело две стороны одной и той же сущности. Субстанции, в которой все и находится. Но как же относятся конечные, обычные вещи, которые мы вокруг себя наблюдаем, к этой вот бесконечной субстанции, из которой все происходит и в которой все находится. И для этого Спиноза вводит понятие «модус». «Модус» значит «состояние» некого атрибута субстанции. То есть, вот есть протяжение. И в какой-то модификации буквально, в каком-то ограничении этого атрибута мы получаем конкретный стул, стол, человеческое тело, дерево и так далее. Вот есть бесконечный атрибут мышления, ограничим мы эту бесконечную мысль каким-то образом и получили конкретную мысль в моей голове сейчас. И вот это вот, что это, как то можно сравнить? Вот представьте себе, что вы находитесь в своей квартире, за окном яркий солнечный день и свет солнца проникает в ваше окно, оставляя на полу прямоугольный пятно света. Так вот, вот это пятно света на вашем полу так относится к солнцу за окном, как каждая конкретная вещь относится к бесконечной субстанции. Каждая, иными словами, вещь отдельная, конкретная, является каким-то ограничением бесконечного атрибута единой субстанции. Что это означает? А это означает, что любое определение есть ограничение, как говорил Спиноза. И, кстати, это очень тезис, который сыграет огромное значение в ди развитии диалектики и будет много раз употреблено Гегелем в его диалектической логике, а за ним Марксом, конечно же, и Энгельсом. Так вот, каждая конкретная вещь, получается, находится не где-то вне субстанции, она не порождена, этой субстанция, она находится внутри субстанции. она вытекает в Спинозе с необходимостью и сущности этой субстанции. Если бы мы настолько прониклись по знаниям мира, что поняли бы до конца суть этой единой мировой субстанции, мы бы поняли, почему все вещи вокруг нас происходят, мы бы поняли суть каждой вещи вокруг нас. И вот ну, мы обычно таким знанием не обладаем, да? мы не можем так вот глубоко проникнуть. И тем не менее, Спиноза постоянно к этому призывает. Он призывает постигать вот эти конечные отдельные вещи с точки зрения вечности. То есть смотреть вещи не на то, как они конкретно нам сейчас являются, а каковы они по своей сути. Но так как любая вещь вытекает из сущности бесконечной субстанции, то каждая вещь существует с необходимостью. И Спиноза на самом деле выдвигает здесь, наверное, одну из самых последовательных в истории философии форм детерминизма. То есть учение о том, что у каждого явления есть причина и следствие. Для Спиноза нет ничего случайного. Все происходит с необходимостью. И понять вещь, значит понять те причины, которые ее вызвали. И здесь он наталкивается на еще одно сопротивление с точки зрения традиционных, в первую очередь, религиозных и философских взглядов. А именно свобода воли. Для спинозы этот взгляд в при принципе неприемлем. Спиноза просто отрицает... Свободы воли в ее традиционном виде. А что это за традиционный вид? А традиционное понимание свободы воли такое: вот есть законы природы, а есть моя свобода, и я способен действовать вопреки любым законам природы. Эта философия называется волюнтаризм. Шпиноз же говорит: нет, все, что мы делаем, как и любой объект в мире, действует по одним и тем же законам. А значит,. То, что я сделал сейчас, определяется моими предшествующими действиями, моей природой, моей сущностью, так же, как и все остальное. И никакой возможности действовать против этих самых законов природы нет. Как поэтому же Спиноза, например, отрицает любые религиозные чудеса, потому что, ну, бог Спиноза это природа. Как природа может противоречить законам природы, извините? Это ее законный. То есть... Вот, вот спиноза можно, на взгляд, представить себе так. Вот представьте себе, кирпич летит с крыши, да? И вот если бы у него было сознание, он бы думал, я хочу падать вниз. Но мы-то с вами знаем, что выбора у него нету. Вот человеческая свобода воли по спинозу, по спинозе, это такое же обычное заблуждение, как у нашего гипотетического кирпича. Надо сказать, что вот эта вот параллельность души и тела, мыслей и протяжения материального, идеального, она, с одной стороны, была очень монистической, прогрессивной мыслью, с другой стороны, из нее возникали некоторые проблемы. Эти проблемы обычно обозначают словом панпсихизм, то есть наделение психикой или даже сознанием, в том числе и неживой природы. Кстати, это был шаг в чем-то вперед по сравнению с Декартом. Декарт вообще-то считал, что все животные просто механизмы. У них нет не только сознания, у них психики нет, они вообще ничего не чувствуют. Просто сложные машины. А для спинозы все-таки нет. Животные вполне себе что-то осознают, мыслят, возможно, даже в немножко. да, Проблема в другом. Для спинозы немножко осознают себя и камни, и деревья, и даже тот, наверное, девайс, с которого вы смотрите этот ролик. У него даже под спинозе хоть какой-то зачаток сознания да есть. Взгляд, конечно, этот довольно фантастический. Хотя здесь можно проследить преемственность, например, с марксистской теорией отражения. Хотя, конечно, в сильно ином виде. И вот э, что же мы наблюдаем? Да? Спиноза утверждает единство прич... законов во всем, что существует. И поэтому для него нет никаких границ. И он таким же точкомер, точной меркой, такой же, подходит к человеческой психике или душе. И начинает разбираться с нашими эмоциями. Ну, мы думаем, что эмоции это что-то такое непостижимое, что-то такое вот, да, непонятное науке. Спинозы таких проблем нету. Он с хирургической точностью и хирургической же беспощадностью анализирует все аффекты, страсти эмоции человека. То есть, он берет сложную эмоцию, вроде там, Ревности, зависти да, чего чем такого хитрого Злорадства и, пока, и разделяет ее на элементарные простые части Показывая сколько там чего-то одного Сколько чего-то другого. В конце концов у него таких частей базовых Оказывается три Это удовольствие, неудовольствие и стремление И кстати вот удовольствие и удовольствие Или там радость и печаль Спиноза опять же определяет очень просто То что способствует увеличению нашей деятельности То есть нашей силе Вызывает нас радость то, что уменьшает нашу способность действовать, ослабляет нас, вызывает нас печаль. И вот это, кстати, а здесь мы подходим к очень важному моменту. А именно к тому, почему же книга называется «Этика». Ведь этика, как известно, учение морали. А пока что мы имеем дело с антологией учения бытии, да, психологией, гносеологией даже чем-то. Но где же морали? мораль? А цель Спиноза на самом деле именно моральная. И Спиноза критикует все существующие представления морали, которые говорят о том, что, ну, как они формируются до Спиноза. Это опять же берется из нашего невежества. То, что нам приятно и полезно, мы называем добрым. То, что нам не нравится, вызывает нам, у нас неудовольствие, мы называем злом. А потом считаем, что вселенная сама устроена по этим принципам добра и зла каким-то разумным дворцом. Вспомним, для Спинозы творец, творецца никакого нет, а Бог это всего лишь природа. И поэтому вот эти все представления о добре и зле для Спинозы просто-напросто человеческие выдумки. И тем не менее, он не впадает от этого в какой-то, скажем, релятивизм, да, моральный нигилизм. Нет, он говорит, есть четкий критерий добра и зла. И он очень странный критерий выделяет. Причем который, критерий, который потом очень понравился небезвестному Фридриху Ницше. Для Спинозы э, добро если смотреть его с точки зрения вечности, объективно, это то, что делает некую сущность сильнее, а зло то, что делает ее слабее. Дело в том, что по спинозе любая вещь в мире вообще э, стремится ровно к одному. Она стремится продолжать существовать, упорствовать в своем существовании. И вот, например, в случае с какой-нибудь сковородкой, да, у нее особо выбора нет, она особо будущее не предвидит, поэтому она, ну да, если вы пытаетесь ее сломать, она будет вам сопротивляться, да, насколько ее структура позволяет. Но если существо способно заглянуть хоть немножко в будущее, оно понимает то что, хоть на уровне инстинкта. Оно понимает, что э, ну, есть внешний мир, который будет пытаться прекратить ее существование. И как можно противостоять этим внешним угрозам, только становясь сильнее. И поэтому для спинозы все в мире стремится становиться сильнее. И... Вот в этом, с точки зрения, ну давайте рассмотрим скорпиона. Вот смотрите, у него есть яд. И мы рассматриваем яд скорпиона как какое-то зло. но Он нам делает больно и неприятно. Да, может убить нас даже. А для Спиноз говорит, нет, с точки зрения вечности, яд скорпиона это добро. Потому что яд скорпиона делает его скорпиона сильнее. Позволяет ему, как сущности, упорствовать в существовании. И тогда спиноза спрашивает, а что же нас делает сильнее? И здесь Спиноза повторяет тезис, высказанный в свое время еще Фрэнсисом Бэконом. Знание сила, или точнее знание власть. Сила человека в разуме, сила человека в знании. Чем больше мы знаем, тем сильнее мы становимся. И поэтому для Спинозы приобретать знания, объективно постигать окружающую действительность, это не просто наше право, это наша моральная обязанность. Мы, как человечество, становимся сильнее, постигая окружающий мир. И здесь мы вернемся снова к понятию, спину, к понятию свободы. Спиноза отрицает свободу воли в христианском или вообще религиозном ее понимании, волентаристском ее понимании, как способность нарушить причинно-свестные связи. Но понятие свободы играет огромную роль в философии Спинозы. Но в другом смысле. Ведь что значит быть свободным по Спинозе? Действовать в соответствии своей собственной природой. Когда мы свободны, когда мы действуем так, как должны по своей природе. Мы не свободны, мы рабы, когда нас к чему-то принуждают внешние обстоятельства. Но свобода это всегда некая степень. Мы ведь, конечно, существа. Что-то мы делаем, исходя из своей природы, как люди. А что-то мы делаем, потому что нас к этому принуждают обстоятельства. И вот, ребята, чем плохие аффекты, страсти, тем, что нас принуждают к чему-то. Они делают нас своими рабами рабство это самое худшее, что может быть для Спинозы. А как же побороть страсти? Как побороть человеческое рабство? И конечно, многие философы задавались этим вопросом. Еще с, там, с древнейших времен, там, да, начиная от буддистов там, или каких-нибудь э, греческих мыслителей, все рассуждали о том, как же побороть страсти. Но Спиноза конечно не, при, не предлагает нам начинать медитировать. У Спиноза вариант просто проще. Познавайте. Познавайте разумом объективные связи явлений. Познавайте, как устроен окружающий мир. И знание того, как все устроено, дает вам власть над этим миром. А чем больше у вас силы над этим миром, то есть чем больше знания, тем вы свободнее. И отсюда берет начало понимание свободы, которое принято в марксизме. Которое берет начало прямо из спинозы. Свобода это осознанная необходимость. Свободны мы не тогда, когда действуем против законов природы. Свободны мы тогда, когда понимаем эти законы и используем эти законы. Чем больше мы подчиняем себе окружающий мир, полагаясь на знание объективных закономерностей этого мира, тем свободнее мы становимся. Итак, что же мы имеем в итоге? Спиноза очень важен исторический в плане эволюции материализма. Он выдвинул последовательно монистическую систему, допускающую всего одну субстанцию, то есть утверждающую единство мира. Он, как никто другой, последовательно провел принцип детерминизма, то есть причинно-следственных связей всего существующего. Но Спиноза важен и тем жизненным уроком, которым он нам дает, и который, на мой взгляд, особенно важен в те довольно тревожные времена, в которые нам, видимо, всем предстоит жить. Вот случилось с вами лично или в мире что-то очень неприятное или наоборот приятное. И конечно можно радоваться, кричать, восторгаться, прыгать в истерике, но все это ничего не приведет. Лучше понять причины, почему все произошло так, а не иначе. Поняв эти причины, вы осознаете, почему все должно было произойти так. Изменить что-то можно только поняв законы той объективной действительности, в которой мы живем. Именно к чему и призывал нас спиноза. И от этого, наверное, его самый часто цитируемый афоризм, который не совсем так в оригинале звучит, но запомнился потомкам именно так. Не смеяться, не плакать, а понимать. Чего нам всем и желаю. До новых встреч.